Кухонский не умеет готовить, но у него есть канал Сегодня будет салат Ой, всем привет! Короче, вот он салат Только грязный он какой-то Нужно его сначала помыть Я использую режим для деликатной стирки салата Чтобы ни в коем случае не повредить его Думаешь, ты самый чистый тут? А ну иди ко всем О, промылся как надо Теперь его нужно только немножко подсушить. Вот он мой салат. Сухонький и готовонький. На вкус как... Ну... Годится разве что в подстилке для баклажанного салата. Вот эту штуку для изготовления овощей в домашних условиях я заказывал на Алиэкспресс. Сейчас проверим как она работает. Эм... По инструкции нужно сначала по трафарету вырисовать овощ, который нам нужен. Развести в воде геномодифицированную краску и окунуть в этот раствор свою заготовку. И вот он самый обычный баклажан. Теперь его порежу о стену. Выкину лишнее, закину на сковороду, налью сверху масло. Хоть это и туполить масло сверху. И поджарил. Еще для баклажанного салата мне нужен помидор. Сделаю его таким же способом, только с красной ГМО-краской. И вот он мой... Ну, это не помидор, это какое-то яблоко. На вкус как вода. Наверное, чтобы получился помидор, нужно прорисовать его более детально. Это же не баклажан, который ни на что не похож. А вот он и помидорчик. Его я тоже порежу о стену. Что-то не получилось. Попробую бросить его посильнее. Китайская хуйня! Больше никогда не буду заказывать овощи с Алиэкспресс. Хорошо, хоть в холодильнике у меня есть нормальный помидор. ГМО баклажан плюс помидор с огорода моей бабушки равно две трети баклажанного салата. А третий и последний ингредиент моего баклажанного салата будет соленое молоко. Буквально на секунду я отвожу взгляд от того, что в стакане, и она уже брынза. Ее я тоже нарежу. Да давай уже. Да что такое? Я реально потерял сноровку. Теперь еще и все в молоке. Вот помню раньше, когда я был в армии, я картоху на раз-два рубила стену. Меня даже называли капрал картоха. Видимо, теперь мне придется потренироваться, чтобы вернуть былые навыки. А пока не буду выделываться и просто нарежу брынзу ножом. Баклажанный салат – это простой и крутой салат. Простой салат, простой салат, он так порадует, ребят. Крутой салат, крутой салат, он так порадует, ребят. В нем баклажан, в нем помидор, а также сыр брынза. Ну вот и всё, ну вот и всё Он так порадует ребят